Здравствуйте, в эфире Кабару. сегодня мы поговорим о деятельности Конституционного Суда. У нас в гостях заведующий отделом аналитики Конституционного Суда Чингис Ширгазиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Не все знакомы с функциями Конституционного Суда, с его возможностями и полномочиями. Каким образом он защищает права граждан, чем может помочь им. Давайте начнем с самого главного. Хорошо, благодарю за вопрос. А, прежде всего, а, должен отметить, что в любом правовом государстве а, действует принцип верховенства Конституции и ее непосредственное и прямое действие. И в обеспечении этого принципа важная роль отведена а, Конституционному суду, а, важнейшей задачей а, которого является а, защита основ Конституционного строя, <свят> охрана прав и свобод граждан и, разумеется, человека и обеспечение верховенства конституции и ее прямого действия. В общем, в этих задачах и заключается основная роль конституционного ну, это суда. это как бы основа, фундамент, да, фундамент, вот эти постулаты да. незыблемые, которые, за которыми Наблюдает Конституционный суд за тем, чтобы они оставались незыблемыми. Да, абсолютно верно. И мы знаем, что, хочу уточнить такой момент, мы знаем, что э, Конституция у нас несколько раз менялась, и происходило, э, происходило перераспределение полномочий, были э, определенные реформы. Что сейчас изменилось? Какие возможности появились у граждан? Как вам известно, Вообще Конституция Кыргызской Республики подвергалась изменениям 11 раз, и вот вследствие референдума, проведенного 11 апреля, была принята новая Конституция. И в связи с принятием Конституции, Конституционному суду, как я отметил ранее, отведена важная роль укреплена, так сказать, институциональная и организационная независимость. Если раньше Конституционная палата имела название Верховного суда, то Конституционный суд стал самостоятельным высшим органом судебной власти. И... Из изменений можно сказать, что количество судей, прежде всего из 11 а, снизилось до 9 судей, а, расширены полномочия, а, дополнены такими полномочиями, как а, дача официального толкования Конституции, а, дача заключения о соблюдении порядка выдвижения обвинения против президента и, и а, Разрешает споры о компетенциях между органами государственной власти. Вот тремя новыми полномочиями дополнены э, компетенция конституционного Если суда. Если можем поговорить более предметно, а увеличилось ли сейчас э, обращение граждан? Да, мы в последнее время э, заметили тенденцию э, возрастания количества поступающих обращений в адрес конституционного суда. И э, здесь следует особо подчеркнуть, что количество обращений, поступающих э, в адрес конституционного суда, не только возросло, но и возросло количество принятых к производству обращений. То есть это у нас составляет порядка 25% до 30% обращений э, поступающих принимается к производству. Тогда как э, в ведущих э, европейских странах количество составляет всего 5-10 процентов а в германии вовсе э, составляет около двух процентов то есть нагрузка существенно увеличилась на конституционный суд как вы с этим справляетесь и с какими вопросами в основном обращаются к вам граждане в основном люди находясь в различных взаимоотношениях с другими гражданами попадают в непонятные и неловкие для них ситуации. В основном, зачастую это касается, когда проблема возникает с применением уголовного и гражданского законодательства. И зачастую большинство обращений, поступающих от граждан, в основном они оспаривают нормы, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, то есть э, нормы Уголовного кодекса и нормы уголовно-правового правового, э, законодательства э, зачастую препятствуют э, реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. Вследствие этого и они к нам обращаются. Разумеется, мы смотрим, э, в случае выявления неопределенности Коллегия студии принимает к производству и там уже дальше по процедуре. Ну вот, то есть такие случаи уже э, есть, да, и какие-то граждане смогли оспорить те или иные э, статьи нормативно-правовых актов, которые противоречат Конституции или вступают в ней, кон с ней в конфликт. Да, да, абсолютно верно. А, с момента преобразования. Конституционная палата в Конституционный суд. Конституционная пала... Конституционный суд вынес 14 решений, то есть это уже с 2022 года. И преобладающая часть решений связана с Уголовным кодексом, либо с уголовно-процессуальным кодексом. Например, буквально вчера Конституционный суд вынес решение по части 5 статьи 80 Уголовного кодекса, где предусмотрено правило сложения зачета наказаний. То есть по той редакции, которая оспаривалась, срок содержания под стражей засчитывалось из расчета один день под стражей за один день лишения свободы. Конституционный суд вынес решение, что один день э, нахождения под стражей должно засчитываться за два дня э, лишения свободы. Ну, то есть, таким образом удалось достичь сокращения э, срока, да? Сроков наказания, да. Mm -hmm. И тем самым обеспечить основное право э, человека – это право на э, судебную защиту на доступ А еще по каким вопросам обращаются? В чем вот граждане, по каким-то может быть решениям, которые считают неправосудными уже по вынесенным приговорам? Есть такие а, случаи? К сожалению, Конституционный суд не рассматривает актов судов общей юрисдикции. Мы, Конституционный суд рассматривает только законы, иные нормативные правовые акты. Возможно, если гражданин считает, что судебный приговор или иной судебный акт, основанный на каком-то законе, и этот закон вызывает у него сомнения в конституционности, то он может обратиться. В случае признания неконституционным этого закона, то у него появляется возможность оспаривания уже своего дела в судах общей юрисдикции. Как вы справляетесь с увеличивающейся нагрузкой и насколько она вообще возросла? Ну, в процентном соотношении ежегодно к нам поступает около ну, где-то около 50, но в прошлом году поступило 68 обращений. А в этом году Количество уже к апрелю приблизилось к отметке 25 обращений. То есть мы заметили такую тенденцию увеличения. И при этом должен отметить, что половина поступивших обращений принимается к производству. Это не всегда удается. То есть коллегия судей, специально образуемая распоряжением председателя, усматривает наличие неопределенности в нормах нашего законодательства то есть мы заметили такую положительную тенденцию и такую положительную динамику а вот какая работа проводится в случае вскрытия до да, каких-то противоречий в законах и конституции как создаются какие-то комиссии либо Рабочие группы по реформе законодательства да, и так далее. Понял. Ну, в случае признания закона неконституционным, у нас в Конституционном законе о Конституционном суде Крымской Республики детально регламентирован порядок исполнения наших решений. То есть кабинет министров Кыргызской Республики в течение трех месяцев разрабатывает. Законопроект, вытекающий из нашего решения, и вносит Джорг Кинеш, который рассматривает этот законопроект в, в другом порядке. На соответствии с Конституцией, да, да, и да таким прив... образом, вот по этой процедуре, туда вносятся изменения для того, чтобы привести в соответствие. Абсолютно верно. Но до приведения соответствия а, действует наше решение. То есть не обязательно ждать а, принятия соответствующего законопроекта, а, действует наше решение, а, которое имеет силу, можно сказать, самой Конституции. Какие сейчас а, перспективы в том плане, что близится 30-летие а, принятия первой Конституции, и что в этом направлении, какая работа ведется? Наверное, большинству известно, что указом президента был утвержден а, план мероприятий по празднованию 30-летия Конституции, и Конституционный суд а, в, в этом комплексе мероприятий участвует практически во всех мероприятиях. А, если взять непосредственно сам Конституционный суд, то Конституционный суд планирует а, в этом году большую международную научно-практическую конференцию, куда, ну, куда приглашены представители зарубежных органов конституционного контроля, в основном европейских судов, соседних стран. И это благодаря тоже Венецианской комиссии через демократию и право. Ну, в этом направлении ведутся разного рода мероприятия, ну, в числе которых я отметил вот, международную конференцию, которая состоится в этом году. Есть ли какие-то а, необходимость а, выработки каких-то новых законов да, для того, чтобы... Ну, улучшить состояние прав человека, либо э, изменить какие-то законы. Да? Вот в этом направлении, если не говорить, допустим, о каких-то решениях, которые принимаются по обращениям граждан, в плане продвижения реформ какая-то работа проводится Конституционным судом, есть вообще такое направление? Но Конституционный суд а, участвует... А, в реализации мероприятий государственной целевой программы которая утверждена вот в начале марта указом президента там предусмотрены ряд мероприятий которые как раз таки направлены на улучшение текущего состояния связанного с защитой прав и свобод человека и граждан если взять, то в целях, например, установления конституционной законности в государственной целевой программе предусмотрены меры по улучшению деятельности конституционного суда в части ее узнаваемости среди населения посредством проведения различных школ конституционализма созданием центров в вузах центров конституционализма в учебных вузах, проведение летних школ и дней открытых дверей в Конституционном суде. А как вообще сейчас построена работа Конституционного суда по взаимодействию с судами общей юрисдикции, с государственными органами? Как вот это вот направление работает? <как> в соответствии со статьей 102 Конституции, судья, который применяет закон при разрешении какого-либо дела, если у него возник сомнение в конституционности, то он непременно должен обратиться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд вынес соответствующее решение о соответствии либо несоответствии этого закона к Конституции. То есть таким образом такая система взаимоотношений у нас заложена еще в Конституции. А также, с другими государственными органами мы взаимодействуем в рамках конституционного судопроизводства. Например, если гражданин к нам обратился, то он признается обращающейся стороной, а стороной ответчиком всегда является один из органов государственной власти. В то же время мы привлекаем в качестве третьих лиц всех тех госорганов, которые задействовано в реализации этого закона и таким образом у нас налажена такая система ну, то есть рассмотрение вот, э, вот этих обращений граждан да, происходит вот так вот комплексно да с привлечением заинтересованных да. сторон ведомств э, если это касается уголовного кодекса это может быть мвд да и так далее абсолютно верно да какие э, самые заметные решения может быть э, были приняты в последнее время которые ну, действительно помогли утвердить верховенство Конституции. Угу. А, ну, Конституционный суд является правопреемником Конституционной палаты Верховного суда. Здесь мне следует тоже обратить ваше внимание и на решение Конституционной палаты, поскольку ее решение действует до сих пор, поэтому в этой части я хотел сказать, что благодаря решению Конституционной палаты снизились ставки государственной пошлины. Если раньше составляло 10% от иска, то после вынесения решения эти ставки снизились некоторые до 1%, ну, в зависимости от категории дел но не выше пяти процентов по сравнению с предыдущим размером а, ставки. И а, если взять конституционный суд, то я как выше отметил, что изменена а, система сложения зачета наказаний, то есть сейчас а, один день э, нахождения под стражей э, засчитывается за два дня лишения свободы. И э, так, насколько я помню, у нас э, была оспорена э, норма 167 Уголовно-процессуального кодекса, э, в которой э, где предусматривалась возможность обжалования постановления следственного судьи в апелляционном порядке. То есть тоже благодаря решению Конституционного суда это стало возможность теперь обжаловать постановление, Конституционного, ой, постановление следственного судей в апелляционном порядке. И этими нормами сейчас граждане как бы активно пользуются, да? Ну... Решение Конституционного суда вступает в силу с момента оглашения. То есть гражданин может уже в любое время с момента вынесения решения притворять свои соответствующие права. Ну что ж, спасибо за беседу. А мне остается напомнить, что у нас в гостях был заведующий отделом аналитики Конституционного суда Чингис Шаргазиев. Всего доброго.